Сегодня 11 апреля 2016 год. Второй день и вторая часть моего нового проекта, который называется «Качество жизни в содержании жилья». Ой, наговорила. «Качество жизни в ТСЖ». Сегодня я сейчас как бы отчитываю, что я сделала по этому вопросу. Вчера я выяснила для себя следующее. Зачем мне это надо а надо это мне для того, чтобы я как-то сделала какие-то добрые дела для жизни. И цель вообще, зачем я за это взялась. Цель личная может быть и цель общественная. С точки зрения личной цели. Я хочу жить в благоустроенном красивом месте. Я хочу немножечко улучшить жизнь вокруг себя. Вторая цель. Я человек деятельный. И работа организаторская у меня очень хорошо получается. И если что-то я хорошо делаю, то это меня вдохновляет и дает дополнительный стимул и тонус к жизни. Третье. Мне не хватает общения. А занимаясь вот этой общественной деятельностью, я, конечно, общение получу в полном объеме. Дальше. Четвертое общаясь с другими, я узнаю новых людей, нахожу себе друзей, и мне будет польза и ребятишкам моим тоже. Что можно сделать по этому поводу, я не буду сейчас пока говорить. Второе, что я выяснила, три принципа, или даже, да, три принципа я для себя выявила вчера, они заключаются в следующем. Идея. Любое дело начинается с идеи. Вчера идея появилась. Дальше. Если ты решаешь, решил какую-то задачу, я не говорю слово «проблему», я говорю слово «задача». Я ее решаю, эту проблему превращаю в задачку и решаю. Если ты в своей жизни решил какую-то такую задачу, проблему, проблему задачу лучше сказать, то помоги это сделать другим. В этом смысле э, я буду писать видео, то есть вести видеоблог, и учить других людей решать какие-либо задачи. То есть это другой проект уже. Проект на YouTube Видео-блог мой. И просто блог, который у меня там есть. Открытие своего сайта и так далее. Это работа в интернете. Научить других людей решить свою задачу. Задач, которые решились у меня в жизни, у меня достаточно много. И у меня есть чем поделиться. То есть это второй проект. Дальше ага <связывая> ага Вчера я посидела вечером и написала, ну так набросала задачки, которые я уже решила в своей жизни, и с, могу, с решением которых я могу поделиться с другими людьми. И задачки, которые у меня есть в проекте. То есть есть какие-то моменты, на которые я давно точу зубы. Это организация работы нашего городского парка. Ну и так далее. Итак, что я сегодня сделала. Первый проект это у меня ТСЖ. Второй проект это у меня видео. Третий проект это здоровье. Мое здоровье. Вот. Теперь мне надо все это как бы спроектировать вперед и так далее. И отслеживать, что я делаю каждый день. Вчера я наметила на сегодняшний план. и Итак, вчера я сказала, начнем с таракана. Звоню сегодня в тараканную службу, то есть станция Она мне отсылает в другую, которая называется дезинфектолу... дезинфекция. От слова дезинфекция. Но они там пока не ответили. Но по ТСЖ я тоже сделала первый шаг. Я поговорила с одной соседкой. Вот и Посмотрела телепередачу, которая называется «Качаем права. Как уйти от управляющей компании и организовать ПСЖ». Глядя в эту передачу, я для себя выяснила следующее. Прежде чем организовать ПСЖ, надо выяснить, а правильно работает наша управляющая компания. И попробовать эту управляющую компанию заставить работать правильно. Почему нас что-то где-то не устраивает? Но меня не устраивает то, что очень грязно вокруг, и нету у нас ремонта давным-давно. То есть слово «ремонт» из всего этого выплывает на поверхность. Я беру телефон, беру свою квитанцию, вижу номер телефона и звоню. Меня отправляют к экономисту, который мне говорит. Я говорю экономисту, скажите, пожалуйста, что такое содержание жилья? Расшифруйте, что за что мы платим деньги. Мне говорят, это аварийно-спасательная служба, которая работает круглый год, круглые сутки. То есть к вам без конца приезжает аварийно-спасательная служба, которая делает там какие-то моменты. Так, хорошо. Я, значит, должна у них потом спросить, а сколько раз за два года к нам она фактически приезжала. Второе. Паспортные обслуживания они нам обеспечивают. То есть вот они ходят в паспортный стол, в прописка-выписка. Третье. Это обслуживание расчетного счета. И четвертое, вывоз мусора. У них своя компания, она сама вывозит мусор. Вот эти позиции она мне пояснила, за что я плачу деньги. Дальше. А, а дворник, говорю. Дворник, вы обратитесь к мастеру. Назвали мне номер мастера, я позвонила мастеру. Выяснилось, что дворник у нас есть. Дворник убирает территорию на 3 метра от стены дома, и то только с передней части, а все остальное это не придомовая территория, и она вообще принадлежит городу, и кто я должен убирать, непонятно. Так, вот что я выяснила, значит дворник приходит к нам, убирает, получает, не знаю сколько денег, но очень мало, совсем мало, хорошо, дальше. Прежде чем заключить договор, прежде чем организовать ПСЖ, надо как-то выйти из управляющей компании. А чтобы из нее выйти, надо ее прижать к стенке и заставить работать. Например, слово «ремонт». Но она вот не, не назвала... А, я у нее спросила, а ремонт? Там же написано было в каких-то квитанциях первоначальных содержание и ремонт жилья, текущий ремонт жилья. Содержание я у нее выяснила, а текущий ремонт жилья... Она мне сказала, хорошо, у вас есть совет дома. Совету дома даны очень большие права с 1 января 2016 года. Пожалуйста, составляйте план ремонтных работ, приходите к нам, мы все выясним, спланируем и сделаем. Прекрасно, я всем пожелала удачной рабочей недели и решила изучить, какие же есть права у совета дома. Подойти к соседям, организовать этот совет дома, Обратиться, э, э, а куда я обратиться? -то? ну вот мы совет организовали, узнала я в чем заключается, и планирую ремонт, например, ремонт подъезда входного крыльца, что нам надо сделать. Это мы с, с участниками совета дома запишем список работ, позиции, которые нам надо отремонтировать. С этим списком позиций мы идем в управляющую компанию и говорим, пожалуйста, нам отремонтируйте. Давайте составим план, в какие сроки, когда вы нам все это сделаете. Да. Значит, завтра у меня намечено в ежедневнике, что я изучаю, что такое совет дома. Сегодня я уже этого не буду делать, потому что у меня другие дела. И составляем, значит, смету ремонта. Из всего того, что я сейчас сказала, почему я вообще, что меня толкнуло на это? Ремонт. То есть подъезду нужен ремонт. Крыльцу нужен ремонт и так далее. Все. Вот это слово и так далее, оно у меня является словом паразитом. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Но тему ТСЖ, она у меня уплыла куда-то подальше, на боковое зрение, на боковое. И я эту тему буду изучать практически у тех людей, которые уже являются собственно ТСЖ, как у них надо, не надо, полезно, не полезно, функции, не функции. Сейчас главное острие моей деятельности должно уйти, упереться в слово «тараканы», куда я еще пока не дозвонилась, и в слово «ремонт». Совет дома, ремонт, то есть ремонт через совет дома. все. Но тут, рассматривая вот эти вот позиции «аварийно-спасательная», мне надо, значит, получается, совет дома обратиться к управляющей компании и скажет, Дорогая, «Дорогая управляющая компания, скажите нам, пожалуйста, сколько раз за два года вы к нам приезжали аварийно спасать? Сколько вы сделали нам, пожалуйста, скажите, паспортных услуг в нашем доме в течение двух лет?» «Ну, обслуживание счета, это понятно через...» «Что значит обслуживание счета?» «Это бухгалтера, которые сидят и перечисляют». «И вывоз мусора». «Где договоры и так далее?» То есть, да, когда будет совет, и я от имени совета уже иду, говорю, дайте нам договор, на сколько лет заключен, как и что вы должны нам делать. Но вот это аварийно-спасательное, ну зачем за это вообще деньги-то аварийно спасательно допустим, если что-то случится, да, я могу с вами заключить договор только на аварийно-спасательное. Паспортное. Люди сами могут сходить в паспортный стол, прописаться, выписаться. Это вообще какая-то служба, непонятно. Там тетенька сидит в паспортном столе, и гру... да, достаточно такая грубовастенькая тетенька. И вот она там что-то ходит, забирает документы, что делать нельзя и так далее. Вот. Расчетно-кассовый центр, если будет ТСЖ, ну будем мы сами перечислять все эти платежки, сами будут идти. Что его обслуживать-то? Его обслуживают, наверное, эти... Ну, бухгалтера надо нанять. Это, наверное, будет дешевле, чем все бухгалтери там оплачивают. И вывоз мусора. Тогда с за мусора мы с вами же заключим договор только на вывоз мусора и на аварийно спасательное А вот эти две позиции мы не будем делать. Вот такие мои предположительные мысли. Мысли, мысли, мысли. Все. Это у нас сегодняшняя часть 2 мы остановились на тараканах сейчас я этих сейчас я еще раз перезвоню туда сейчас я еще раз туда перезвоню по тараканью службу итак 8 номер-то не отвечает а мне надо дозвониться. Или перезвонить, чтобы мне дали другой номер. Это освещение у меня не очень хорошее. Очки всегда блестят. Если сюда садишь, очки вообще блестят, отсвечивают. Вот. Не отвечает. Не хочет. И фусяк. Хорошо, перезвоним тогда. Восемь. Ваши шестьдесят четыре. Сейчас перезвоним. Да что вы говорите? Ну, ладно, перезвоним. Очень. Хорошо. Хорошо. Еще раз наберу. Так, восемь. Если кто-то смотрит мои видео, пожалуйста, простите меня, люди добрые, за то, что видео некачественное. Я снимаю на телефон. Пожалуйста, простите за то, что вот нет такой серьезной освещенности. Пожалуйста, простите за то, что я много очень говорю. Возможно, это и неприятно кому-то слушать. Алло, здравствуйте, девушка, будьте добры, вы мне дозвали номер 39060 по поводу э, дезинфекции, а там никто не отвечает, не могли бы вы другой номер? Хорошо, но ну, надо им звонить, звонить, да? Всего доброго, до свидания. Так, вот таким образом они, значит, на выезде она сказала, и, возможно, мне будет, я буду туда звонить. По крайней мере, я знаю, куда направлять остриё своей деятельности. Поэтому, ребятки, прошу меня простить, кто меня если смотрит, мои 30 подписчиков, вдруг вы меня видите, я вас всех приветствую, я всем передаю привет от меня. Среди моих подписчиков много моих знакомых, даже родных людей, родные люди, кровные мои. Если вы меня смотрите, позвоните мне, пожалуйста, по телефону, я скучаю. Вот...